Одноклубники, всех приветствуем! На отправке у нас очередная собака на 500-й гусенице с мощностью мотора 20 сил двигатель Zonction GB460 подвеска представлена катковая, универсальная звездочка и на 32 зуба по желанию нашего одноклубника была установлена на руле ручки с подогревом двухрежимные включение-выключение фары на руле и глушилка. А, буксировщик уезжает у нас в Южно-Сахалинск. Город Оха. Кто думает, что он далеко находится, но нет. Есть точки, которые действительно далеко находятся от города Архангельска. А вам всем спасибо за просмотр. Пока.